Буквы там очень маленькие и приходится постоянно увеличивать и уменьшать изображение. Компания TP-Link позаботилась о своих пользователях и выпустила хорошее приложение для смартфонов и планшетов – TP-Link Tether, которое упрощает этот процесс. С помощью данной программы вы сможете посмотреть информацию и настройки подключения, управлять своим Wi-Fi роутером, а также носить свои настройки. Приложение доступно для двух самых популярных платформ это iOS и Android. iOS начинается с 7 версии и выше, Android же с версии 4.0. Я покажу на примере Android 8.1. Далее в видео мы рассмотрим базовые возможности TP-Link Tether, а еще я покажу как можно быстро изменить основные настройки роутера с помощью данной программы. Приложение поддерживает почти все популярные модели роутеров данного производителя. Я покажу на примере Teppolink Archer C20. Итак, скачиваем приложение с App Store или Play Market а в зависимости от мобильного устройства и устанавливаем его, ссылки на приложение вы найдете в описании под видео. Не забудьте нажать на них. Как подключиться к роутеру? Для того, чтобы программа увидела ваш роутер, нужно будет подключиться к нему по Wi-Fi. Если вы уже давно используете свой роутер, то скорее всего вы к нему уже подключены, а если же вы хотите настроить новый, стандартное имя и пароль для подключения вы найдете снизу роутера на наклейке. При первом запуске приложения вы увидите краткое описание его возможностей. Пролистываем и жмем «Начать». Если вы подключены к сети, вы увидите название маршрутизатора тут же указанный его MAC-адрес. Чтобы попасть на основной экран управления роутером, вводим имя и пароль администратора. По умолчанию это админ и админ. Если вы их уже меняли, укажите свои. Главный экран разделен на несколько частей. Панель управления, где вы увидите информацию о вашем Wi-Fi в реальном времени и гостевой сети. Нажав на значок маршрутизатора, вы увидите его имя, модель, версию прошивки и аппаратную версию железа. Во вкладке «Клиенты» указаны все устройства подключены к этой сети, тип подключения и их IP-адрес. Нажав на одно из подключенных устройств, вы сможете узнать еще и MAC-адрес, а также заблокировать его. Это может быть полезно в случае, если к вашей сети подключился кто-то посторонний. Здесь же можно изменить имя клиента и выбрать ему другой значок. А теперь небольшой анекдот. Слышал? петрович уволился а куда он ушел в гей-клуб зарплата говорит больше а трахают меньше переходим к следующей вкладке инструменты как видите здесь больше опций в сравнении с двумя предыдущими беспроводной режим содержит минимальные настройки Wi-Fi сети он позволяет включать выключать беспроводные сети менять имя защиту и пароль Тут же будет отображаться и гостевая сеть, если она активирована на устройстве. Подключение к интернету. Один из самых важных разделов, который в основном используют при первой настройке роутера или смене провайдера. Если провайдер не поддерживает автоматическую раздачу адресов или использует PPTP-подключение, тут можно задать параметры подключения вашего провайдера. Выбрать тип подключения и ввести его параметры. Указать имя пользователя и пароль, IP-адрес и так далее. Родительский контроль. Родительский контроль позволяет настроить список контролируемых устройств и указать разрешенные веб-сайты и расписание доступа к ним. Диагностика сети. Позволяет проверить подключение к роутеру и интернету. Гостевая сеть. Позволяет настроить открытый доступ к интернету посторонним, с парольной защитой или без. С разделом «Поделиться Wi-Fi» я думаю, все и так понятно. Здесь вы можете посмотреть пароль к сети или получать QR-код для доступа к ней. Ну и в последнем пункте «Система» вы сможете изменить данные учетной записи администратора, указать новое имя и пароль. А еще перезагрузить роутер и сбросить настройки по умолчанию. В заключении можно сказать что приложение TepaLink Tether включает в себя небольшой набор функций, но обладает всеми необходимыми базовыми настройками для роутера. И имеет простой интерфейс, который не даст запутаться во множестве параметров, в отличие от стандартного меню администратора в браузере. Это приложение подойдет для быстрой настройки роутера. Для более детальной настройки продвинутым пользователям все же придется воспользоваться веб-интерфейсом. Для того, чтобы войти в веб-интерфейс, со смартфона достаточно подключиться к сети по Wi-Fi, указать адрес роутера и ввести логин и пароль администратора. Детальнее, как настроить роутер, вы можете посмотреть в другом нашем видео. Ссылка будет в описании. А на этом все. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!